Здравствуйте, Дальян. Очень рада вас видеть. Подскажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? У нас сегодня с вами месяц прошел после операции. Вы знаете, я чувствую себя замечательно. Вот прям как крылья выросли. Ну, то есть, вот я уже не думаю, улыбаться или не улыбаться. Вот у меня уже красивая. Я вам так благодарна за мою красивую улыбку. То есть, вот ну, жизнь корни все равно меняется. Вот. Я очень вам благодарна. Спасибо большое, мы очень старались. А Подскажите, пожалуйста, болевые ощущения момент операции, после, момент протезирования, это было прям вот сильно выражено или достаточно терпимо? Вы знаете, я вообще готовилась, что у меня будет сознание, я буду терять, и что у меня здесь, в общем-то, если что, врачи, и как виртуозно Андрей Евгеньевич сделал мне операцию так быстро, если честно, я даже не ожидала. Я, ну, Благодарна вообще, не знаю, вот большое человеческое спасибо и вам, и ему, конечно. То есть спасибо серьезно. большое за добрые слова. Подскажите, как отнеслись к вашим новым зубам, к новой улыбке ваши родственники, знакомые? Как вы себя начали как-то по-другому воспринимать? Изменилась ли ваша жизнь? А, вы знаете, себя да. Вот себя да. Ну, родственники тоже, многие знакомые смотрят там что, ну красиво. У меня даже вот есть вот одна бизнес бизнесвумен, я хочу тоже такие. У тебя говорю замечательные зубы. Ну то есть э, кто заметил, сказали, что очень красиво. А кто-то даже в общем-то, что это все мое. Поэтому вот, поэтому жизнь у меня в корне поменялась. То есть вот ну просто счастливый человек. То, что я помолодела, мне сказали, что лет на пять, конечно, я думаю, что на десять. Ну, в общем-то больше давайте все-таки дискомфортное ощущение у вас какие-то есть? Ну, мы, -то, мы же рассказываем это нашим пациентам, а, понимаете? Вы же помните ваши страхи перед тем, как сюда обратиться? При... Вы знаете, страхи, конечно, были. Но я вычитала все, что... Я когда узнала об этой клинике, я, я вычитала все, что возможно. Я посмотрела все лекции. Я прочитала, в общем, о вас, о методе, обо всем. То есть, когда я уже попала сюда в клинику, если честно, я, в общем-то, даже и у меня сомнений не было. У меня единственное, я даже не сказала никому знакомому, у меня единственное, что было, что меня вы взяли, чтобы вы мне сделали красивую улыбку и все. А уж когда я попала к Андреевне, Евгеньевичу, здесь уже понимаете, у меня сомнений не было. Я просто отдалась вот вам в руки и все. То есть вот поэтому вот просто человеческое спасибо, и поэтому, во-первых, это быстро. Мне всегда говорили, ну, полгода, до да двух лет, может, это все длиться, там, заживание, вот эти импланты, потому что у меня, в общем-то, ну, я уже где-то не была, и что я не это самое. Но все-таки вот хотелось бы, вот, правда, и коллектив, и с вами, кто вам ассистировал, ну, вообще, ну, вот коллектив, вот, правда, вот, вот как будто к себе такой в домочек попадаешь, и вот все добро, доброжелательные, в общем-то, знаете, понимающие проблему. То есть никто тебе никакие наручения, что что-то там ты где-то запустил, где-то там, ну, потому что. И очень быстро все равно, ну, потому что поставили, даже когда временные какие-то особо поставили, все равно, вот, вы понимаете, а действительно, день? да, на следующий день, ну, и вот таких вот, чтобы сильно болевых, ну да, где-то был какой-то, ну, столько, столько там зубов и столько имплантов поставить, но все равно. Я хочу сказать, что ну просто виртуозно сделал операцию непосредственно Андрей Евгеньевич, ну и вы чудесница. Как вот я к вам попала, я помню ваше Миссисипи, чтобы я правильно говорила, чтобы я никогда не шипела, чтобы... но вы знаете, вот... Вот кто меня знает, то вот, в общем-то это у меня не, вообще не поменялась речь. То есть я же приготовила, что я буду караоке, что я буду как-то, знаете, ну, привыкать да, к этим зубам. Да, да, знаете, то есть да. огромное спасибо Вы за старались. эту чудесную улыбку, я думаю. Я очень рада, что речь у вас не изменилась. Мы действительно отдельно работали над этим моментом. Было много примеров достаточно. А подскажите мне, пожалуйста, как у нас сейчас обстоят дела с жеванием? С желанием? А вы знаете, все равно так или иначе, ну, как к этому относиться? Вообще, когда мне предупреждали, что может быть что-то будет там не так или что, по сравнению с тем, что у меня как бы было, хотя у меня были мосты, или все как положено. Но вы знаете, все равно я хочу сказать, что сейчас я ощущаю себя лучше. Ну, да, какие-то где-то неудобства, но привыкаешь, и я сейчас, вот, например, прошел месяц, вы знаете, я совершенно нормальная, ну, вы говорили, корочки не есть, но я иногда себе позволяю. То есть, такого что-то такое неприятного или там больного у меня такого нет. То есть, как вот они стоят, и корочка хорошо проскакивает, и, в общем-то... То есть... Вот в эти типа, моменты всегда узнаешь правду. А да. если, конечно, я не ем, это честно. Так что, а так, в общем-то, ну, потихоньку. Очень жестко, конечно, я пока не ем. Но, если честно, сказали сказали пожалеть, значит, я пожалею, сколько надо. Но, но в принципе, я ем практически все. Ну, кости Костин Берзу. Спасибо большое. Огромная благодарность Вот всем кто вам ассистерует, вам, тех, э, техникам, которые сразу что-то поправляли, чтобы миссисипи звучала. Поэтому, вы знаете, вот благодарность огромная вам. Спасибо, вот честно, человеческое вот большое спасибо. Всем вам спасибо.